Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Максим Муромцев. В сегодняшнем видеоролике мы разберем две темы. Первая – как выбрать квартиру. И вторая тема – как сделать в ней последующий ремонт. Поехали! Первый вопрос, который мы разберем, это какую квартиру выбрать – новую или БУ. Рынок БУ у нас достаточно большой. Также у нас достаточно большой рынок новостроек. Мое личное мнение – я бы выбрал новую квартиру по нескольким причинам первая причина это новый жилищный комплекс в котором вы заезжаете заезжают новые абсолютно люди это как правило те люди у которых есть деньги то есть это не те люди которые будут пить гулять и все прочее плюс ко всему в новом районе будет новая инфраструктура которая позволит пользоваться вам современными уже благами а не так, как раньше на районах есть только магазин, где есть алкогольная продукция, какой-нибудь рядом бытовой магазин и никакой инфраструктуры, собственно говоря, нету. Дальше, если вы покупаете новую квартиру, вы сделаете весь ремонт абсолютно под себя. Если вы покупаете бывую квартиру уже с ремонтом, то в любом случае вам придется переделывать, так как, скорее всего, электропроводка старая, она находится не на тех местах. Да, если у вас бюджет ограничен, то вам скорее выгоднее будет купить БУ-квартиру. Потому что в новой квартире вы потратите достаточно денег, чтобы привести ее в то состояние, в котором можно проживать. Давайте разберем первый вариант. Это БУ-квартира, особенно старый фонд. То есть это где-то ближе к центру города. Плюсы какие? Центр. Из минусов это шум. Это инфраструктура достаточно таки плохая развитая то есть несовременная дальше это как правило жильцы которым квартира осталась по наследству соответственно они не смогли себе заработать если у вас растут дети то в каком районе вы хотите видеть как развивается ваш ребенок в новом или старом дальше у вас старые подъезды старые лифты и все вот это прочее что касаемо новостроек новостройка вы выбираете район вы выбираете инфраструктуру вы смотрите как застройщик преподносит этот жилищный комплекс вы будете знать что у вас будет через несколько лет после того как застройщик поставил эти дома это у вас будут школы детские сады различные торговые центры развлекательные и новые подъезды новые лифты новые жильцы Которые, как правило, покупают квартиру либо в ипотеку, это молодые семьи, либо те, кто выходит уже на пенсию. Это те люди, которые не будут так или иначе ходить по микрорайону, слоняться, как бы гулять и все прочее в плане выпивки. То есть новый район, соответственно, безопаснее для детей. Есть извечный вопрос. Делать ремонт самому или обратиться в компанию или нанять частную бригаду? Я вам отвечу однозначно надо либо нанимать бригаду, либо обращаться в компанию. Ремонт своими силами, он может затянуться не на один месяц, а то и на год. Обусловлено это тем, что вы находитесь на своей работе, до вечера вы работаете, приходите после работы домой, время 7 часов вечера, вы начинаете что-то штробить. Если это уже жилой дом, то, как правило, к вам придут жильцы и скажут, чувак, завязывай, время уже много, у меня маленькие дети, они ложатся спать. Все, тем самым у вас постоянно будет всего лишь какой-то в промежутке час времени, чтобы вы что-то подолбили, поштрабили, И, соответственно, никакую нормальную электрику в квартире вы сделать не можете. Дальше у вас будут потолки, кафель, гранит и все прочее. Это длительные, сложные работы, на которые помимо того, что необходимо время, необходимо еще и оборудование. С чего нужно начать ремонт? если разговаривать о правильном ремонте и современном. Конечно, это с проекта. Что позволит вам проект? Проект вам позволит не участвовать в процессе ремонта. Проект позволит вам избежать конфликтных ситуаций с мастерами, которые работают на вашем объекте. Проект позволит избежать ошибок, которые вы можете совершить из-за своей неопытности. Мастера вам просто могут не подсказать, а вы, соответственно, не знаете. И впоследствии у вас будут выключатели находиться не на тех местах, сантехнику, ревизию вы не сможете обслуживать, а у вас будут затруднения с передачей показания по счетчикам горячего и холодного водоснабжения, и в целом ваша квартира, которую вы купили, такую долгожданную, да, может выглядеть визуально просто не совсем целостно. То есть здесь у вас розовая, здесь у вас зеленая, голубое и фиолетовое. К примеру, проект позволит вам, все это дело собрать вот в один такой сгусток качественного, выполненного ремонта и а, наслаждаться уже впоследствии жизнью просто. И вам не придется париться касаемо вопросов, как мне добраться, что мне сделать и надо ли что-то мне теперь менять. Вы сделали проект и по этому проекту вы сделали качественный и надежный ремонт. Стоит ли покупать квартиру с готовым ремонтом от застройщика или делать ремонт своими силами? Или также обратиться в какую-либо компанию или найти строительную бригаду? Если у вас бюджет ограничен, то, конечно же, да, лучше купить квартиру от застройщика с ремонтом, потому что, первое, вы сможете взять ее в ипотеку, и вам не надо будет вкладываться в ремонт, у вас будет какой-то первоначальный платеж. И вы уже можете заселяться в готовую квартиру. Если у вас бюджет позволяет, то однозначно необходимо делать ремонт самостоятельно либо со строительной бригадой или с компанией. Потому что вы тогда сможете сделать весь ремонт под себя. То есть выключатели, розетки, ревизионное обслуживание, мебелировку и все прочую, расстановку, планировку вы сделаете под себя. Застройщик же предлагает... Типичное какое-то стандартное решение, которое будет у всех, но не индивидуальное. Какие бывают основные ошибки при ремонте? Первая ошибка это подбор бригады, либо строительной компании, которые будут на вашем объекте работать просто где-то на авито, на каких-то порталах, либо на сайтах, которые рекламируют самую низкую цену. Что вы получите за низкую цену, соответственно, вы должны понимать, либо вас раскрутят в конце концов на более дорогую стоимость, будут дополнительные работы по всем позициям, о которых вы не договорились, либо вы получите самый низкий результат по качеству, с которым вам потом придется жить в своей квартире. Дальше, какие бывают ошибки? Это экономия заказчикам на... Черновых материалах таких как черновая сантехника и черновая электрика. Это то есть то, по факту, фундаментальное, на чем ни в коем случае нельзя экономить. Но некоторые заказчики хотят сэкономить и поставить дешевые комплектующие на сантехнику, либо на электрику. И, соответственно, в процессе эксплуатации у них возникают различные вопросы, с которыми они сталкиваются. Это как потоп в квартире или просто потоп некачественно выполненная сантехника не надо а, брать компанию если вы договариваетесь на какую то низкую стоимость чтобы они вам делали весь ремонт под ключ по одной простой причине а, специалисты будут низкой квалификации и а, сантехнику ту которую вам скорее всего выполнят на объекте и электрику она просто отстоит у вас недолго и вы будете через год через два все по новой переделают, только вам потом придется снимать кафель, да там керамогранит, что-то штробить, менять какие-то узлы и все прочее. Как в этом видео? Попал в работу объект, более пропилен, но ну, тут уже остатки. В общем, начал капать, вот похожий кран, он отломился, отняла резьба, все отвалилось. Начали пробовать выкручивать вот такой же вот ленитель он начал прокручиваться вместе с витингом, то есть было вот так вот. Это отгнило, начали за это пытаться крутить. Оно вот здесь вот оторвалось в стене. За муфту саму невозможно было схватить, потому что она вот так вот в стене была. Чистовой ремонт. Семья с маленькими детьми на сутки осталась без воды. Один вообще еще грудной. Приехали, разломали стену. В общем, сразу переделали правый выход. Ну и было решено переделать левый. Потому что когда начали откручивать левый удлинитель, он тоже вообще он отломился. По резьбе, как видите, все осталось там. Поэтому, если бы здесь была коллекторная разводка, мы бы просто локально отключили эту раковину и можно было бы пользоваться ванной, унитазом. Третий пункт по этому направлению – это работа без проекта. То есть, когда вы не проектируете, соответственно, если вы за работу платите маленькие деньги, то мастера, как правило, вам не будут подсказывать на объекте, как лучше расположить выключатели, как лучше расположить сантехническую нишу и все. Оборудование, которое там будет стоять и в целом они вам оставят сантехническое оборудование от застройщика. У вас, может быть, станут счетчики таким образом, вы этого изначально не поймете, а вы поймете это тогда, когда вы захотите передать показания по этим счетчикам горячего и холодного водоснабжения. Они могут просто Стоять за лючком, который будет стоять вот на таком расстоянии от э, раковины с подвесной тумбой, к примеру, да. И открывание просто этой дверки у счетчика будет невозможным. Вам придется туда залазить и засовывать телефон, чтобы сфотографировать показания. И вы этому всему будете мучиться на протяжении всего того времени, сколько вы будете жить в этой квартире до следующего ремонта. Поэтому важно или находить дорогих подрядчиков, или как минимум работать по проекту. Какие могут быть сроки ремонта? Сроки ремонта могут быть от одного месяца до полутора лет, к примеру, на разной площади. От чего это зависит? Это зависит от желания той или иной бригады, либо компании заработать быстрые деньги за короткий промежуток времени. Скажу за нашу компанию, мы работаем в долгую. То есть у нас все проекты идут от 5 месяцев. Самый минимальный проект это 45 40 квадратных метров, да, и до года или до 10 месяцев проект площадью 150 и больше квадратных метров. Строительной компании либо бригаде, конечно, выгоднее сделать ремонт быстро. Чем быстрее выполнили ремонт, тем быстрее получили деньги, соответственно, даже на дешевом ремонте можно заработать хорошие деньги. В нашем случае мы работаем долго, 5 месяцев, а то и более, да, деньги получаются длинные, они растягиваются, но чем дольше происходит процесс ремонта, тем, соответственно, результат на выходе, который вы получаете, и который вы ожидаете, он соответствует тому представлению, которое у вас есть в голове. Он соответствует проекту. И соответствие все начинается с фундаментальных вещей, таких как электрика, либо сантехника.